телеведущая замужем за певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двоих маленьких сыновей, Майкла и Мирослава. Однако, несмотря на внешнее благополучие, некоторое время в сети ходят слухи о том, что в звездной семье не все гладко. Регина Тодоренко участвует в шоу «Ледниковый период» Первого канала. Ее партнером на льду является фигурист Александр Энберт. В их очередном номере, по мотивам произведения «Тихий дон» теледива, дала пищу для слухов и сплетен о своей неверности мужу. Выступление знаменитости получилось страстным. Регина Тодоренко и Александр Энберт целовались в губы, чем шокировали многих зрителей. Звезда выложила темпераментное видео в соцсеть и получила неоднозначную реакцию. Этот номер на разрыв аорты. А вам понравился? поинтересовалась она у подписчиков. Многие посчитали поведение замужней артистки неприемлемым. Фолловеры пристыдили и затравили Тодоренко. Страсть можно и без поцелуя было показать, от этого шоу бы не стало тусклее. А так вопрос, зачем целовать постороннего мужчину, если у тебя есть муж? Все равно лично я не понимаю, как можно целоваться с другим мужчиной, когда у тебя есть муж, насколько Влад оказался бесхребетным я понимаю, что актриса и так далее, но все равно. Так делать нельзя, Топалову в глаза, как смотреть теперь», высказались возмущенные россияне. Недавно Регина Тодоренко вдруг заговорила о супружеской неверности. Она опубликовала пост с рассуждениями о том, что если человек изменил один раз, на этом его подвиги не закончатся. После этого звезда и вовсе сообщила о желании все бросить, и уехать.